Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте! В этом видео вы узнаете, для чего нужны днебные миндалины, а для чего они служат и нужно ли их удалять. Пожалуйста, досмотрите ролик до конца, чтобы узнать для себя что-то важное. Все начинается с жалобы. С опросов пациента. А если ребенок похрапывает, оперхивается, то, соответственно, и при урофарингоскопии определяем, что, да, действительно, у ребенка есть увеличение дневных миндалин, как правило, удаляем только тонзилотомию проводим то есть не полностью удаляем дневную миндалью у ребенка, а только верхушки миндалин, так называемая тонзилотомия. Почему же мы удаляем верхушки? Мы удаляем верхушки потому, что как раз там в большей степени значит, образуются казиозные пробки и жидкий гной. Вот поэтому мы, в общем-то, и удаляем тело. и небных миндалин мы сохраняем, потому что они как раз и участвуют в защите в иммунном статусе организма. Хроническая компенсированная форма, когда еще нёмный миндальный исправляет своей защитной функцией. Данная ситуация тут лечение одно: промывали вакуумными, мембранным, механическим способом, вот, по белоголовскому, либо же мы используем более современные методы с помощью тонзилора, с помощью вакуума мы отсасываем содержимое казиозных пробок и содержимого жидкого гноя сразу в вакуум и промываем его дистиллированной водой более современно, и используем, так сказать, ультразвук. Дополнительно к этому обрабатываем с помощью ультразвука сложенную мазью на нёмную миндальную, тем самым мы снимаем воспалительный процесс и одновременно уменьшаем нёмную миндальную в своем объеме. В том случае, если 2 и более анген на протяжении последних двух-трех лет, если, значит, идет изменение со стороны сердца, так называемый пилообразный зубец П изменения со стороны электрокардиограммы, если имеется изменения со стороны мелких суставов, болезненности ревматоидный полиартрит, тогда однозначно, конечно, мы ставим вопрос о том, что это хронически декомпенсированный тонзилит, декомпенсированная форма, и, естественно, мы его убираем. Вот в данном ситуации, да, двусторонняя тонзилотомия. В клинике Альфа-Центра здоровья накоплен большой опыт по лечению хронического тонзиллита его разных форм. Если вы столкнулись с этой проблемой, приходите к нам, мы вам поможем. Чтобы записаться на консультацию, нажмите на ссылку под этим видео.